Добрый день, друзья. Настал момент поговорить о том, как приготовить правильную воду. Потому что многие люди, приходя на прием, они такое впечатление, что находятся в пустыне. То есть позвоночник полностью обезвожен. Поэтому первое, с чего мы начинаем коррекцию костно-мышечной системы, это именно с восстановления водно-солевого баланса. И поговорим, как мы это можем сделать при помощи продуктов компании «Аврора». То есть, первое, первое, что необходимо понять, что вода должна быть количество и качество определенное. То есть, 30 миллилитров на килограмм веса тела. То есть, это именно чистой биоусвояемой воды, которая будет похожа по составу на плазму крови. То есть, только такая вода, вода может проникать в мембраны нашего тела, мышц, связок и э, межпозвонковых дисков. То есть, пульпозное ядро очень критично к качеству воды. Поэтому первое, что мы делаем? Мы берем 750 мл воды. Для чего объясню сразу, что мы в день, наша норма, в ну, зависимости от веса, от полутора, где-то до трех литров воды. В зависимости вот У человека 100 кг, 3 литра необходимо, у человека 50 кг, значит, полтора литра. Здесь не надо среднюю какую-то норму, там, 2 литра и все. То есть, что мы делаем? Берем кораллы санга. То есть это минералы, которые растут на, так скажем, растение, которое растет только на острове Кинамута-Коносима. И они содержат полностью все минералы, необходимые для восстановления постно-мышечной системы и вообще гомеостал крови. Берем пакетик, вот, такие, вот такой один маленький саше пакетик, там измельченный коралл санга, специально обработанный, обогащенный. Настолько что он, соединяясь с пресной водой, в него выходят именно соли, запасенные в море. Там более 72 видов минералов. И вот пакетик бросаем. Вода становится концентрированной. Вот здесь 750 мл воды. Объясню, для чего мы это делаем. Через минуту, через минуту все соли растворяются и выходят из пор коралла и обогащают воду. Но чтобы сделать воду еще более проницаемой, мы добавляем пихтовый экстракт. Издревле пихта известна как антиоксидант, потому что там есть дегидрокверцетин, витамин С есть, там есть омега-3 насыщенные жирные кислоты. То есть те кислоты, которые нужны нам для восстановления мембран клеток. Пихта, она еще является регулятором водно-солевого баланса. Она снижает ПРС натяжения воды дополнительно. И она является восстановителем сосудистой сети, капиллярной сети, сети наших, нашего организма. То есть берется где-то пол чайной ложечки и добавляется... Вот немножко... Ну, я, у меня уже просто, как говорят, глаз-алмаз, я могу это добавить. Туда добавили. Потом берется капсула Redoxins это самый мощный антиоксидант который в данное время известен то есть кремезем обработанный специальным способом который дает антиокислительную реакцию то есть и видите здесь РР написано redакрин но я его называю реальный реаниматор потому что оксигенация ткани происходит практически мгновенно то есть мы берем капсулку, капсулку берем и высыпаем в воду. На баночке написано полоскатель для рта, то есть это не более как, так скажем, требование к сертификации, но чтобы не удорожать для вас продукт, сделать его более доступным, компания пошла на то, чтобы написать это как полоскатель для рта, но мы его можем употреблять и в воду. То есть смотрите, мы высыпали капсулку туда и теперь вода перемешивается. То есть, вот практически это готовая концентрированная смесь для употребления. Но вот эти все нормы, которые мы сейчас положили, они рассчитаны на полтора литра. Поэтому смотрите, что мы делаем. Поскольку вода должна быть теплая, мы наливаем половиночку, вот половиночку емкости нашей концентрированной воды. Здесь чайники подогретая вода. То есть, мы добавляем сюда еще половинку подогретой воды. То есть, видите немножечко, вот вода теплая на ощупь, она где-то 45 градусов. Такая вода становится очень проницаемая, проницает все мембраны. Она очень хорошо растворяет водорастворимые токсины, вот эта смесь, и выводит их из организма. Когда мы пьем ее мелкими глоточками, то есть пивнули, вот прям пивнули, она по верхнему отделу желобка, желудка проходит прямо в 12-перстную кишку и уходит дальше по кишечнику, очень быстро достигает толстой кишки, то есть, собственно, которой мы и пьем. То есть, соответственно, налаживается сразу обмен веществ, то есть улучшается смыв, то есть с утра мы такой воды выпиваем где-то около 640 миллилитров. Почему это важно? Чтобы полностью объем кишечника был проницаем водой. Вот с этого начинаем, то есть еще раз. Один пакетик коралла кладем, капсулку редокс-ринса и где-то пол чайную ложечку си Energy. То есть, когда вода закончилась, вы точно так же можете ее повторить. Еще в качестве антиоксидантов, если у вас нет редокс-ринса, допустимо, собери h то есть, все, что со знаком h это как раз антиоксидантные смеси. Бурдок h и есть у нас еще битерон h вот, поэтому это вы все можете по вкусу и по способу назначения добавлять в свою воду. Вода становится идеальной для усвоения, для ощелачивания, для восполнения гомеостаза крови. Поэтому будьте здоровы, а в следующем ролике мы поговорим о том, как а вот эта вода выводит водорастворимые токсины, как вывести жирорастворимые токсины.